Привет, друзья! Спасибо, что включили это видео. Перед тем, как мы перейдем к сочному контенту, позволь мне сказать тебе, что я готовлю большой глубокий инфокурс для тех, кто только хочет заняться репетиторством и не знает, с чего начать, а также для молодых репетиторов, которые уже проводят свои занятия, но хотят увеличить количество учеников и, соответственно, количество денег в их кармане. Все новости будут здесь, в YouTube-канале «Деньги в репетиторстве», а также в группе ВКонтакте с таким же названием. Ссылки в описании. Спасибо, и я надеюсь, для тебя это видео будет полезным. Меня зовут Илья Яркость, репетитор я лучший человек скромный. Это видео очень важное, очень важно имеет смысл для, именно, знаешь, в подготовке к репетиторству. Оно будет полезно для студентов, для, может быть, людей, которые работают, уже не студенты. Самое важное для тех, кто хочет определиться с предметом и вспомнить какой-то материал, ну, как-то морально подготовиться. Вот такая, как у меня была ситуация. Я такой ходил, ходил, бродил, но уже давно эту математику в школе не учил. И типа, как быть, что, кого, куда, сюда. Есть как бы алгебра, есть геометрия, с чего начать и непонятно также э, у многих людей у меня было были консультации они не знают например чтобы им преподавать историю или общество знания, геометрию или алгебру литературу или русский язык английский язык или там какой нибудь немецкий язык ну таких примеров может быть много как вообще понять какой тебе предмет ближе, и вообще, стоит ли вообще начинать? Может быть, там настолько ты все забыла, настолько это уже неинтересно, что, да ну его нафиг, может быть, другую себе работу какой нибудь и найти. Рассказываю, а, что нужно в этом случае делать. Есть два варианта. Есть платный вариант и бесплатный вариант. Платный вариант ты идешь в магазин, в какой-нибудь э, книжный магазин, и покупаешь там э, учебники или задачники именно по ЕГЭ и ОГЭ. Напомню, что ОГЭ это экзамен школьный, который проводится в девятом классе, а ЕГЭ это экзамен, который проводится в одиннадцатом классе. Первых учеников я советую, я советую э, брать именно не старше 9 класса. То есть девятый класс это максимум, потому что одиннадцатый класс э, экзамен там уже ЕГЭ этот э, тяжеленький, а ОГЭ это экзамен 9 класса. Он вполне себе такой нормальный, вполне себе такой осязаемый. Ему можно понять, если что-то забылось э, в школьной программе и вспомнить без проблем. Ну, кстати говоря, если уж зашло про м, уровни сложности, то вот лично э, мое мнение в школьной программе именно по математике. По математике это какие уровни сложности? Это первый, четвертый класс, ну это понятно. Дальше идет пятый, шестой класс, это уже второй уровень сложности. Следующий уровень это седьмой-девятый, девятый включительно. Ну, недаром же в девятом э, экзамен проводится. И дальше уже десятый, одиннадцатый, где уже что-то высокое такое и ультра красивое. И вот, например, мой первый ученик был, он девятиклассник, был, вполне отличный. Лично я справлялся, и да, между нами не все я, конечно же, помнил к этому времени, но постепенно, именно много э, я готовился перед каждым занятием, и постепенно все это вспомнилось. То есть там буквально за первые, может быть, пять занятий я уже всю э, программу там до 9 класса, ну, окей, почти всю программу до 9 класса я уже вспомнил. Итак, продолжим. Значит, платный вариант. Ты идешь в книжный магазин, покупаешь там какой-нибудь учебник, решебник, ну решебник в смысле от слова решать, за ОГЭ вот какого-нибудь класса. Например, выбрал ты литературу, да, идешь, берешь этот... Решатель ОГЭ по литературе и начинаешь решать, понимаешь, какие места у тебя забылись, какие места у тебя там отлично, что помнишь. И главное в этом понять, что помнишь, что не помнишь и насколько приятно или неприятно все вот это решать, то, что ты решаешь э, в этом задачнике. В общем-то, и все. Это платный вариант закончен, и там уже выбираешь. О том, как э, уже выбрать э, учеников, как начать зарабатывать, и как начать преподавать, это уже будет следующее видео. Также есть бесплатный вариант того, как определиться с предметом, определиться того, что хочется, не хочется. В общем-то, таким же бесплатным вариантом пользовался и я. Значит, проходим в Google, известный, или в какой-то другой поисковик, и набираем такую комбинацию. Комбинацию «Alleng» alleng.org.org и проходим на этот сайт вот, значит, вот так вот этот сайт называется что тут есть? тут есть все Тут есть, вообще это вот всем, кто учится, да, дикое количество, дикое количество учебников, большинство из них бесплатно, в свободном доступе, можно себе спокойненько скачать и заниматься. Значит, как я, например, делал? Я, например, делал, переходил, поскольку я математику преподаю, переходим в раздел математика, и тут есть для начальной школы, для средней школы, ОГЭ, ЕГЭ, сочинение, подготовка, краткая, ну, короче, есть все, и, прям, и это есть по всем практически предметам, тут даже есть, знаете, что тут даже есть? Здоровье тут даже есть, там, физкультура. Вот, значит, прохожу в ОГ по... Нет, нет, нет, нет, нет, где моя любимая математика. Вот, ОГ, математика. И скачиваю здесь... И перехожу. Вот, ОГ 2019. Типовые задания, 38 вариантов. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, 10 тренировочных вариантов материалов вот, просто можно можно обалдеть от того, сколько спокойненько себе скачиваешь это и э, смотришь, пытаешься тестироваться и смотришь, насколько тебе э, хочется, не хочется, интересно неинтересно, вставляет, не вставляет, я когда когда я лично э, начал вот этим заниматься, я скачал пару э, вот этих вот типовых заданий ОГ, начал решать и смотрю что, блин, круто, прет, нормально у меня нет, нет какого-то отвращения к тому, что я пишу нет какого-то рвотного рефлекса все что-то конечно что-то забыл там из второй части из какой-то сложной части забыл но потом постепенно постепенно с занятиями я это все вспоминал в таком ну в таком турбо режиме ну в общем то все было просто вот все поэтому дерзай обязательно переходи ссылку на этот сайт я оставлю в описании также в описании будет моя группа, в которой все вот эти штуки будут и всякие новости, и всякие новости о курсе будут обязательно, поэтому приходи, переходи туда. На этом моменте эта информация про подготовку к репетиторству морально и физически, она заканчивается. Если для тебя было полезно это видео, то дай мне знать, поставив лайк под ним. И можешь поставить колокольчик, если ты поставишь колокольчик под видео, то тебе просто будут приходить оповещения на телефон и на компьютер, что вышли мои видео. Всем спасибо, всем пока. Хей, hey, друзья, я надеюсь, тебе реально помогло это видео. Еще раз спасибо, что включили. Пару секунд хочу посвятить тому, что я также занимаюсь подкастами, в которых я зову людей, и мы обсуждаем разные темы, всякое такое, в общем, о чем не принято говорить. В основном это отношения между парнем и девушкой. Все эти подкасты можно прослушать абсолютно бесплатно в телеграм-канале Илья Яркость подкаст, а также в группе ВКонтакте. Ссылки в описании. Увидимся очень скоро в новом видео.